Всем, конечно, привет вот, Но печальный довольно-таки такой факт Что вот то, что у меня находится под ногами Вот это вот золото цитрусовое Все это гниет на полях Валенсии Фермерам не выгодно даже нанимать комод и собирать урожай Дело в том, что кооперативы платят очень низкую цену за конечный продукт И им ничего не остается, как бросить свои поля Но им приходится срывать вот Уже не заботить о качестве сборки Урожая, потому что все это уже идет на свалку, на мусорку, все это будет гнить. Вот видите, какое количество цитрусовых просто умирает. Очень жалко. Вот так вот их собирают. Как оторвется, так и оторвется. И это только одно поле. Очень, конечно, жалко.